Всем привет! Сегодня хочу записать для вас обзор Супер Мышь от 5910 рублей в день стабильно. Значит, сразу пойдем на сайт. Стандартная картина здесь. Обещают нам нормальные, такие приличные суммы в день. Без вложений, без знания опыта. Ну, в общем, и так далее. Автор рассказывает о себе, показывает скриншоты, показывает деньги, в общем, всем понятно, да? что-то нужно делать с помощью нашей мышки. Сейчас открою курс. Так, да, Кстати, сразу хочу сказать в самом начале, да? теперь значит, я буду записывать обзоры немного в другом формате, точнее записывать я их буду также, но когда я буду выкладывать их на блог, свою оценку я давать больше не буду. Последнее время, значит, получаю кучу писем, люди согласны со мной, пишут мне, не согласны со мной, пишут. Как бы, честно скажу, у меня нет столько времени, чтобы со всеми переписываться. Поэтому я просто вот выкладываю вам обзор, рассказываю, о чем курс. Как бы скажу, конечно же, свое мнение, но именно вот оценку я писать не буду. Также это связано еще с тем, что мне стали люди писать, кто ты такая, чтобы давать вообще какие-то оценки. Возможно, мне пишут авторы курсов, я не знаю, как бы даже вот такие письма, когда люди пишут, они указывают какие-то нереальные имя там, и фамилию вообще, бред полный почту делают, наверное, специально какую-то левую, чтобы я им ничего не ответила, ну, в общем, какой-то бред, ну, просто мне тоже это как бы не особо надо, да, вот выслушивать всякие оскорбления, тем более еще тратить время на переписку с этими людьми, поэтому, в общем, вот такое решение приняла, как бы все остается так, как есть, если курс лохотрон, я вам об этом скажу видео видео. А, в общем, давайте смотреть курс. Так, сейчас минутку. Ну, вот, пожалуйста, курс в текстовом формате, вот 21 страница. Так, тут еще, подождите, есть сейчас а, покажу несколько различных вот пунктов, которые нужно изучить. Подарок, то есть, ну, еще какой-то тут дополнительный вариант заработка, обязательно к растению, поддержка, условия возврата денег. Ну, кстати, да, вот здесь я читала, как-то так все подробно расписано. Прям не знаю. Ну, возвращать я деньги не буду за этот курс. И писать ничего не буду. В я вам сейчас расскажу, о чем. А, так, показал, да, курс на 21 страницу, как бы прилично, да, информации написано. А, значит, здесь нам рассказывается суть заработка, мышка нарисована. Мы с вами по вот, тут, пожалуйста, читайте. Подключаемся к партнерке банка, создаем группу ВКонтакте, и через нее мы будем продвигать нашу партнерскую ссылку. Значит, суть в следующем. За выданный кредит, или, по-моему, это кредитная карта, что я уже читала, не помню, вы будете получать 1100. Как бы в группе мы с вами будем добавлять посты, также это будем делать заранее, точнее, несколько постов, и будем просто ставить на автоматическую публикацию, там, каждый час, к примеру, и суть в том, что мы с вами будем добавлять хэштеги, по которым нас будут находить люди, которые ищут эти кредиты. Я не знаю, как хотите, думаете, лохотрон курс или не лохотрон? Лично мне тема кредитов вообще нравится изначально, потому что там отлично, да, можно заработать как бы если мы на глопарте, да, продвигаем чьи-то курсы, мы зарабатываем там 300-400 рублей. А здесь же, если продвигать ну, партнерскую программу, да, вот, ну, партнерскую свою ссылку, вы можете зарабатывать, пожалуйста, 1100 за выданный кредит. Как бы все прекрасно знают, да, что кредиты берутся, берутся и берутся каждый божий день. Люди берут кредиты, то, что там платить они будут или не будут, это нас не волнует, да, мы только вот зарабатываем свой процент за приведенного человека. Я не знаю, насколько это работает в ВКонтакте, как бы даже не знаю я. Именно вот с хэштегами ВКонтакте я не знаю, я не такого, я ничего подобного не делала. Опять же, если начинать копать глубже, просто Здесь рассказывается система работы без вложений. То, чего люди ждут. Да? Все люди хотят работать без вложений. Значит, здесь, если поработать активно, можно что-то, наверное, и заработать. Опять же, если бы я бралась за такую работу, я бы создавала не одну группу, а групп 10-20 сразу. Да? Вот одной и той же тематики и вот этими же хэштегами продвигала эти группы. Как бы, вот ну, Здесь об этом ничего не сказано. Это просто я вам говорю так, сведению чтобы увеличить ваши заработки. Когда вы что-то заработаете, нужно начинать вкладывать деньги в рекламу платную, да чтобы вообще, ну, как это все было автоматически, вы только пополняли баланс, оплачивали рекламную кампанию и зарабатывали все на автомате, вообще ничего не делая, к чему вы все, собственно говоря, и стремитесь. Поэтому... Если есть желание и время, можете попробовать. Но я вам сразу хочу сказать, что с одной группой вы далеко не уедете. 5 в день вы зарабатывать не будете, опять же. Поэтому, ну, по крайней мере, сразу. Там в первый день, да, как нам рассказывают. Поэтому как бы решайте сами. Вы просто должны, все должны понимать, что нужно работать. Без работы ничего у вас не получится. Если вы думаете, что вы сейчас создадите группу и добавите 12 постов с хэштегами, на следующий день вы заработаете 5000, такого, конечно же, никогда не будет. Даже если вы создадите 20 групп и все сделаете по той же схеме, на следующий день, возможно, может быть, вы что-то и заработаете. Но не факт. Опять же, ничего вам обещать не могу. С каждым способом конкретным, если вы беретесь, нужно работать хотя бы месяц. Тогда вы увидите какой-то результат. А за один день, ребят, вы ничего не узнаете, ничего не добьетесь. И опять же скажете, что курс очередной лохотрон. В общем, в принципе, я вам все рассказала, да, суть работы. Кому интересно, покупайте курс, изучайте и начинайте зарабатывать. Всем спасибо за внимание, всем пока.